этапе я пунктирую кисту правого яичника, видите, эвакуировали мы примерно где-то 300 грамм содержимого, такого шоколадного, из этой кисты. И вот, и сейчас зафиксируем яичник временно в подвздошной области правой, левой слева, чтобы нам осуществить доступ. Вот видите, насколько все припаяно. Расширенная труба правая. И мы сейчас потихонечку будем с вами продвигаться вперед. Значит, на первом этапе мы забрали жидкость из кисты с правой стороны. Сейчас я временно подшил придатки, видите, ниточкой справа. То же самое я сделал слева, чтобы растянуть нам по задней пространство. Один зажим лежит на кишке у нас на сигмовидник, который осуществляет так сказать, позиционирование в области малого наказа. Да? И сейчас мы приступаем к скрытию тазовые брюшины, выделение правого мочеточника, то есть он вот здесь в этой зоне идет, и постепенно диссекция будет ткани. Ткани может быть спокойно произведена. Для этого беру я сейчас монополярный электродик и аккуратно начинаю пересекать вот эти вот ткани, которые находятся медиальнее мочеточника. Смотрите, мне удалось уже довольно длинный участок мочеточника освободить. Вот он, эндометриоидный фильтрат, это стенка мочеточника. Вот я сейчас прохожу вот таким образом между стеночками учеточника. Вот отвожу его в латеральную сторону и эндометриоидным фильтратом, который у нас остается на матке, на кишке. Это основной принцип на задней стенке влагалища. То есть надо мочеточники с правой и с левой стороны латерально отвести и дальше уже мы начнем работать на этих органах. Смотрите, я выделил мочеточник теперь с левой стороны. Вот его визуализировал. И сейчас аккуратненько тоже буду скрывать тазовую брюшинку вдоль этого полуобразования и потихонечку будем двигаться вниз, опять же выделяя эндометриотный инфильтрат. Значит, мы мочеточники отодвинули в сторону, и теперь я начинаю переходить на как раз стеночку матки, вот видите, вот он инфильтрат, это матка, и отсекать инфильтрат от матки, двигаясь в сторону влагалища, и далее в сторону кишки. И вот подобным образом, видите, мы снимаем, вот мы видим даже, что в тканях есть участочки эндометриоза такого шоколадного цвета. Ну, сейчас аккуратно-аккуратно я весь этот очаг потихонечку иссякаю. Вот смотрите, вот этот эндометриоидный инфильтрат, вот он у нас катается на передней стенке кишки, на задней стенке влагалища. Я аккуратненько подхожу, он прорастает насквозь заднюю стенку влагалища, выглядит, выглядит со стороны так сказать в зеркалах со стороны влагалища как цветная капуста и вот здесь сейчас я скрою стеночку влагалища чтобы полностью иссечь очаг эндометриоза потому что по-другому здесь никаким образом будет его не удалить вот эта стенка влагалища вот смотрите сейчас я аккуратненько аккуратно сюда прохожу максимально экономия ткань вот, и мы сейчас туда вскроемся и увидим как это выглядит со стороны просвета? Может показаться, что это прямая кишка, но вот мы вот такой приемчик делаем. Вот видите, я развожу. Всегда есть хоть несколько миллиметров между кишкой, вот, и стеночкой влагалища. И аккуратненько, аккуратненько заходим. Вот таким подобным образом сейчас мы исследуем, что здесь у нас есть. Значит, смотрите, вот эта кишка, которую мы сейчас будем удалять с инфильтратом, видите, какое протяжение, то есть у нее от 8 до 12 сантиметров было описано колоноскопии поражения этих кишки. Это влагалище, задний слот, куда есть прорастание со стороны брюшины, насквозь, видите, у нас сейчас введен полулунный клапан, вот как раз И вот я вскрываю стеночку влагалища, чтобы иссечь вот эту измененную слизи, вот которая будет выглядеть, видите, как цветная капуста оставить кусочек на кишке и вместе с ней сделать резекцию вот а то что не войдет препарат в наш изсечь отдельно и влагалище ушлем вот смотрите как выглядит эндометриоз со стороны слизистой влагалища прорастает насквозь и понятно что мы сейчас иссечем и сделаем резекцию стеночки вот подобным образом я вот так вот сейчас весь этот пораженный участок у нее уберу. Вот смотрите, как это выглядит. Вот так вот. Все уже здесь дальше слизистая у нас не изменена. А вот это вот сейчас все уйдет. Вот я, видите, окончательно отхожу стенка кишки от стенки. Лагалище вот таким образом, вот эта стенка, пешки передние, задняя стеночка лагалища. Непростая очень ситуация, пришлось нам так с ней попотеть, как говорят, но по крайней мере мы все задуманное делаем и у нас все будет хорошо. Сейчас сделаю апендектомию. мы видим, насколько патологически изменен червеобразный отросток. Смотрите, какой весь был, видно, утолщение. Вот я пересек сейчас брыжечку череобразного отростка и теперь возьму эндоскопический сшивающий аппарат эндоджай 30 вот и основание отро... отростка пересечем да? сразу наложим скрепочный шов наложил эндоскопический сшивающий аппарат с беленькой кассетой и произвел апендоктомию видите как это быстро делается и сейчас наложил эндоскопический сшивающий аппарат сразу за эндометриоидным инфильтратом перевожу, провожу про пересечение. Осталась киста яичника большая еще не удаленная, на правом яичнике. То есть мы в следующем этапе сделаем и Сейчас удалили как раз измененный отрезок кишки вместе с участком эндометриоза. Головку шивающего аппарата вставили в приводящий отдел и в настоящее время формируем первичный мастомоз. Вот сближаем сейчас две станины аппарата. Видите, у меня как раз Головка сшивающего аппарата с основной станины сближается. Вот один отрезок, пешки, приводящие, вот это отводящие. Вот. Сейчас, секундочку, вот так натягиваю все подвесочки, чтобы они выходили. Все. И соприкасаем до конца, до зеленой меточки. У нас пока зеленой метки нет еще на аппарате. Все, отлично. Все. И прошиваем. Мы сформировали анастомоз конец-конец эндоскопическим сшивающим аппаратом. Вы видите вот это шовные полоса вот там в глубине. Видите, вот скрепочки титаново ванадевые. Анастомозик у нас хороший, все у нас хорошо. Резекцию кишки мы пациентки выполнили. Напоминаю, что мы удалили и участок задней стенки влагалища, сбрили с задней стенки матки, сделали акендоктомию в этом месте. Вот здесь у нас, видите, шовчики после апендектомии, то есть пациентку мы от эндометриоза избавились с вами. Искренне ваш, профессор Кучков.